всем привет! Сегодня я вам хочу рассказать о буровом инструменте, которым лично я работаю. Это лопастное долото производство Штиль. Чем оно мне нравится? Это очень высокая скорость проходки по глине, высокий ресурс, подсоединительная резьба Z88. То есть я его использую со 127-й направляющей, как это от 151-й, 142-й, широчечной толато и так далее. Ресурс у этого долота достаточно великий. Оно грызет известняк. А, конечно, не очень твердый, больше рыхлый в перемешку а, с какими-либо включениями. Еще оно очень хорошо берет песчаник. Промывочное отверстие видно ну, достаточно большого диаметра. Какой Андрей здесь напаивает твердосплав, я не знаю, но ходит оно достаточно... Долго. Единственный его минус, если оно будет попадать на камни, то боковина очень быстро истирается и, и дол теряет в диаметре. Вот в целом оно сделано качественно и мне оно очень нравится. Это не очень дорогой долото и я считаю, оно себя полностью оправдывает, поэтому я им работаю. Долота номер два – это шарошечная долота марки Т, фрезерованный зуб, диаметр я стараюсь использовать 146, это связано с тем, что оно хорошо заходит в 159 кондуктор при надобности. Оно мне очень нравится тем, что им можно бурить смешанные грунты, оно достаточно хорошо идет по твердой глине и в то же время не боится прослойки сухого известняка и прочего твердых включения и камни. Следующий долл это американец, б.у.шная, с нефтянки, маслонаполненная. Им я вскрываю водоносный известняк и разбудиваю прочие твердые породы.